приветствую всех на нашем канале и прежде чем мы начнем тему нового видеоролика я объявлю победителя конкурса в котором разыгрывался мой самодельный лабораторный блок питания а победителем конкурса становится наш подписчик с никнеймом леха 123 а вот отрывок собственно того видео где был указан заветный код этот видеоролик под названием третья рука из Китая вот то место, где появится эта цифра. Черный платы. Вот я выключил основной свет. Вот так светит фонарик. Вот он за этот код появился. Четыре светодиода и отражатель там есть. Настраивается тоже как... Блок питания я уже упаковал, не пожалел вот пупырки. Поэтому, Леха, в комментариях под этим видео оставляй свой электронный адрес для обратной связи. Ну а теперь к теме видеоролика. Итак, в этом видео мы поговорим о том, как сделать передатчик практически на любой диапазон. В интернете очень много видеороликов со схемами всяких жучков, паучков, свистков и тому подобное, ф модуляторов И в комментариях под этими видео зачастую встречаются одни и те же вопросы. А как же сделать такой же жучок на 27 МГц, допустим, либо на какую-то другую частоту и сейчас на примере нашего fm модулятора мы постараемся разрешить данный вопрос за основу передатчика я решил использовать емкостную трехточку данная схема бывает разных топологий более подробно как она работает какие виды вы можете найти легко в интернете особенностью данной схемы является то что она очень проста для повторения начинающему электронщику радиолюбителю и не капризна при всем при этом она более менее стабильна, легко запускается и терпит отклонение номиналов электронных компонентов ну а теперь перейдем непосредственно к схеме схему эту можно скачать по ссылке в описании и так начнем питание у нас нашего задающего генератора 12 вольт советую всегда по питанию ставить фильтр в данном случае у нас здесь дроссель не обязательно 100 микро подойдет практически любой высокочастотный дроссель конденсаторы желательно использовать керамические либо трубчатые из старых радиоприемников но вот здесь после дросселя идет у нас блокирующий конденсатор 100 нанофарад для чего делается этот фильтр для чего это делается делается это для того чтобы отсечь высокочастотный ток от линии питания но ну, в идеале еще нужно поставить перед дросселем такой же конденсатор далее идет самая главная часть схемы это колебательный контур катушка и конденсатор но ну, лучше использовать переменные емкости для подстройки частоты в моем случае это примерно 30 45 пикофарад тоже можно взять из старых радиоприемников В моем случае катушка примерно 7-10 витков и вот здесь с этой катушкой можно экспериментировать и с конденсатором как вам угодно допустим я использовал провод 0 3 миллиметра намотал примерно 7 витков на каркасе 5 миллиметров этот колебательный контур определяет частоту нашего генератора чтобы сделать передатчик на какой-нибудь другой диапазон на допустим сибишных 27 мегагерц есть для этого специальная программа расчета колебательного контура можно опытным путем к примеру использовав тот же самый провод, только взяв уже каркас большего диаметра, то есть чем больше диаметр, чем больше витков катушки, тем ниже частота и подбирать уже количество витков и диаметр на 27 мегагерц, то есть витков станет намного больше, чем для диапазона 70 мегагерц и чтобы, допустим, не делать очень длинную катушку, ну, к примеру, диаметр можно оставить тот же, тогда катушка у нас получится очень длинной можно увеличить диаметров при этом и уменьшив число витков катушки. Таким образом, получается, что если позволяет наш высокочастотный транзистор, в данном случае я использовал самый распространенный C-945. Также подойдут любые другие высокочастотные транзисторы, например, наш отечественный КТ-315, КТ-368. Вообще, желательно подбирать транзистор с наибольшим коэффициентом усиления. То есть, например, КТ 368 будет работать получше. Вот то получается, что, в принципе, не меняя компонентов других в схеме, только перестраивать вот этот колебательный контур, мы можем настроить на любой диапазон эту схему. Хоть на средние волны, то, ну, уже на средние волны придется не просто катушку мотать а сделать ее на ферритовом сердечнике если не использовать феррит, то витков будет очень много и катушка получится очень громоздкой можно и сделать на 145 мегагерц при этом диаметр катушки будет у нас гораздо меньше чем сейчас 5 миллиметров и соответственно витков тоже будет намного меньше и диаметр провода будет тоже меньше вот здесь рядом я поставил кварц весь вот этот колебательный контур можно заменить кварцем тогда вся наша схема будет работать на частоте Кварца, то есть ну в данном варианте 4 мегагерц можно поставить например сюда 27 мегагерц и вся схема будет работать на этой частоте например вот например с кварцем очень хорошо работает еще вот такая схема называемая по моему генератор пирса вот похоже на предыдущую только здесь последовательно с конденсатором кварц подключается в базу транзистора и к земле земля здесь электрически связана с минусом питания вот он кварц на три с половиной мегагерц поставить сюда 27 мегагерц схема будет работать на 27 мегагерц далее по схеме конденсатор между коллектором и эмитером образует обратную связь можно тоже поэкспериментировать подобрать его опытным путем В моем случае 20 пикофарад он составляет также с коллектора снимается сигнал через конденсатор примерно от 300 до 1 нанофарада и подается в антенну. Ну, об антенне мы еще позже поговорим. Желательно тоже использовать подстроечный, либо подобрать опытным путем по наибольшему сигналу в антенне. Резистор между коллектором и землей 220 Ом. Это только ограничивающий резистор. То есть если его номинал уменьшить, мощность передатчика увеличится ну соответственно и нагрев конденсатор между базой и землей 10 пикофарад моем случае является что-то вроде стабилизирующим элементом далее цепочка r1 r2 задают смещение на базе транзистора тоже можно поэкспериментировать с номиналами этого делителя например устанавливая ток покоя транзистора подстроечным резистором в нашем случае модуляция частотная девиация частоты происходит за счет емкости переходов транзистора все желательно делать ее на варикапах. аудиосигнал мы подаем минус на землю а плюс через высокочастотный дроссель можно взять дроссель 100 микроген или например зачем подавать через дроссель опять же стоит целью как и по питанию чтобы отсечь высокочастотный ток емкость данного конденсатора как пишется в литературе, влияет на ширину полосы пропускания нашего низкочастотного аудиосигнала. Настоятельно рекомендую подключать все аудиоустройства к передатчикам обязательно через высокочастотную дроссель. Также желательно и к земле использовать еще один такой же высокочастотный дроссель, чтобы не спалить аудиоустройство и улучшить качество модуляции. Всю схему желательно максимально оградить от утечки высокочастотного тока, используя блокировочные конденсаторы и дроссели. Для постоянного тока дроссель имеет маленькое сопротивление и он беспрепятственно у нас проходит, но он является преградой для высокочастотного тока. Также конденсатор у нас наоборот легко пропускает переменный высокочастотный ток и является преградой к постоянному току. Но ну, а теперь переходим последнему элементы схеме антенны. антенна подбирается для передатчика равной длине волны вот полная наша длина волны например 70 мегагерц вот это у нас будет половина волны и вот это будет четверть волны везде в этих местах антенна будет резонировать не всегда у нас имеется возможность особенно на более низких диапазонах использовать полную длину волны поэтому как правило используют четверть например на себе диапазоне 27 мегагерц четверть волны будет 275 метра и то, и то эту длину укорачивает с помощью удлиняющей катушки но это уже другая тема вообще начинающим для расчета антенны советую скачать приложение антенна калькулятор с play market пользуюсь ей сам здесь мы просто вводим частоту нашего передатчика и получаем все размеры популярных антенн но в данный момент мы рассматриваем в качестве антенны простой кусок проволоки о популярных типах антенн мы поговорим позже так вводим 70 мегагерц вот что получается у нас четверть волны примерно 1 метр конденсатор между коллектором и антенной является разделительным он блокирует он блокирует протекание постоянного тока. Ну а теперь перейдем к практике. Итак, вот наш передатчик вот в такой экранирующей металлической коробочке. Всегда нужно использовать экран, потому что схема, очень зависимо от различных внешних воздействий то есть это могут какие-то быть металлические предметы даже рука находящаяся рядом может влиять на отклонение частоты передатчика. вот здесь подключен через этот тюльпанчик модулятор центральная жила через вот электролит подключена в базу транзистора и через вот этот высокочастотный дроссель центральная жила подключена у нас плюсом к дросселю то есть немножко наоборот, не так, как в схеме, но это не критично важно. И к базе транзистора C945. Вот наш колебательный контур. Катушка, ну, витков у меня здесь оказалось больше, чем я говорил ранее. И параллельно ей конденсатор. Фильтр по питанию, опять же, отличаются от того, что в схеме. Здесь у меня также еще использован сглаживающий электролит. и двойной дроссель более усовершенствованный фильтр по питанию я сделал и на выходе ранее я об этом тоже не сказал и в схеме его нет используется резонансный контур такой же как и вот здесь параллельный катушка и катушка одним выводом подключена к земле другим к концу ради... разделительного конденсатора где вот у нас идет центральная жила выход на антенну и также от земли концу этой катушки подключен конденсатор этот контур выделяет резонансную частоту 70 мегагерц ну то есть является фильтром то есть пропускает наши 70 мегагерц а передатчик помимо основной несущей частоты излучает гармоники и чтобы подавить ненужные нам гармоники мы выделяем этим колебательным контуром настраиваем в резонанс на нужную нам несущую частоту то есть в данном случае 70 мегагерц можно его настроить и на гармонику но это опять же другая тема еще у нас здесь нет согласующего элемента то есть такую же катушку между центральной жилой жила и конденсатором желательно подключить последовательно и еще один конденсатор от конца катушки вместо соединения центральной жилы к минусу добавить еще один конденсатор таким образом мы обеспечим согласование выхода нашего передатчика с антенна фидерным трактом но пока советую ничего этого не делать а просто повторить схему такой как она есть то есть без вот этого колебательного контура в простом виде вот наш выход в антенну в качестве антенны очень хорошо подходит обычная комнатная телевизионная телескопическая антенна согласовать ее можно изменения длины каждого из плеч если будете использовать антенну в виде штыря то также потребуется заземление вот от минуса выведем вот этот проводок это земля такой тип антенны называется диполем и здесь в роли земли выступает вот это плечо поэтому заземление в этом случае можно не делать и при помощи вот этого переходничка подключаем антенну к нашему передатчику с модулятора тюльпанчик у нас через джек три с половиной подключается к ноутбуку основным прибором для настройки и отладки передатчика станет вот такой простейший волномер. В одном из предыдущих видео я уже рассказывал, как сделать такой волномер. Тем, кто не видел, ссылка будет в описании. Подключили мы передатчик к блоку питания компьютерному, 12 вольт. Вход аудиосигнала к ноутбуку. Пока у нас ничего там, никакой музыки нет. Должна излучаться несущая в антенну. Вот мы видим, как отклоняется стрелка нашего показометра. Включил я музыку. Включил я музыку, теперь подключаем джек. Сразу нужно отрегулировать с помощью радиоприемника уровень выхода сигнала, чтобы не было перемодуляции. Сначала делаем потихоньку. Пробуем волномером. стрелка отклоняется теперь берем бытовой приемник я уже заведомо настроил на нужную частоту его включаем есть сигнал у нас уже появился. Попробуем удалиться на несколько метров. Сейчас я войду на кухне. звук сделаю потише попробуем переместиться на балкон там по то есть по квартире сигнал не затухает не меняется теперь проделаем сегодня вот процедуру сигнал на улице возле ребенок Come <sniffs> on. состояние вот там, значит, только этаже внутри, там у нас Попробуем вытащить стыль. Заканчиваем. Руки переведите на пол. Делайте два прыжка на левый ноге, правый ноге. Довольно. Увиденный прием. Расстояние до дома. Вот такой маломощный переборщик Примерно метров сто, а больше. Пробуем снова удалиться. Здесь сигнал пропал. Мешает вот этот дом. Здесь сигнал должен появиться. По видимости уже нет, вот сигнал начал появляться. Вот сигнал. Хотя считают, результат неплохой, тем более, то что антенна находится внутри дома. Ну, собственно, вот такой получился эксперимент, думаю, неплохо. Для такого маломощного самодельного передатчика подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пока.